Добрый день, друзья! Я вас приветствую на своем канале, с вами адвокат Дмитрий Бузанов. Вот, ну такая новость, я конечно не, это не совсем моя тема, не хотел я об этом вообще говорить, но просто как вот в перспективе, да, уже скажем даже так, в ретроспективе. Бесплатная растоможка, все вот поднялись. Ура! Депутаты приняли действительно народный закон, можно ввозить безоплатно, без оплаты э, пошлин, да, э, растоможка бесплатно и так далее. Нулевая, все, поехали, все там обещали с 1 апреля, но чуть-чуть позже президент подписал, все-таки вот. Э, начали люди вести, да, радоваться, там, я видел уже волонтеры, объединяются, собирают деньги, там, э, машины, чтобы привезти на армию, плюс люди, которые, вот, э, какие-то деньги там насобирали, ну, какие, да, там, 3-5 тысяч долларов, то есть, по сути, это небольшие деньги, вот, ну, чтобы купить какое-то транспортное средство для лично, личных нужд, для передвижения, да, потому что, Многим разбила машины и ну разбила какие машины, ну простые вот. Тем не менее, вот прошло несколько недель и уже пишут о том, что пора ограничивать эту растаможку. Правда, вот написали с 25 апреля, ну вот вчера было 25 апреля, не знаю, никак закон действует, никак не ограничили. Конечно же, да не надо никакого ограничения им по закону, им, им не надо это, понимаете, они это сделают, э, ну уже делают, они ограничили э, количество этих въездных пунктов э, пропуска, где э, будут пропускать автомобили э, с, с, нулевым, ну, с, этим, э, с, с нулевой растаможкой, да, скажем так. То есть они уже и там выстроят очереди, не знаю, может для того, чтобы показать, вот смотрите, сколько людей, это все люди, которые везут машины, потому что очереди там, очереди. Как они определяют, какие это очереди. Ну, в общем, ладно, как-то же определяют. Более-менее подробно сейчас некогда, чтобы не сильно растягивать этот ролик. Ну, вот такая новость. Бесплатная растаможка авто будет ограничена уже с 25 апреля. А затем и ввоз гуманитарной помощи в виде мобильных телефонов. То есть, ай-яй-яй, э, мобильные телефоны ввозите, как гуманитарная помощь. Ну-ну-ну. Ну ладно, э, кто тут у нас инициатор этой всей э, темы, скажем так? Министерство инфраструктуры. Первый заместитель или заместитель, точно не знаю, какова должность. Ну вот Мустафа Наем поддерживает инициативу, чтобы прикрутить назад, закрутить тему этого. Не надо никому эти машины. Почему? Основные тезисы. Потому что импортированы десятки BMW X5, Mercedes S-класс, Audi Q7, уж даже 22-го года выпуска, и даже Cadillac Escalade за 3,1 миллиона гривен. Поэтому возить авто для бесплатной растаможки нужно будет только через определенные пункты пропуска. Вот так вот, пожалуйста. То есть как? За Есть закон, мы к нему перейдем. Там не указано никаких там пунктов пропуска. И есть порядок въезда в Украину. Никак не ограничивается порядок въезда в Украину. Понимаете? И законом никак не ограничивается. Они нет. Мы сейчас придумаем, мы сейчас вот вам письмо какое-нибудь выдадим и скажем, а согласно этого письма вы должны въезжать только там-то, там-то, понимаете? Вот вам и все, и вот вам отношение к закону. Так это же вы принимали закон, понимаете? Ну сразу напишите, что, допустим, автомобили должны быть не дороже, которые вы там возите, там, 10 тысяч долларов, например. Ну, поставьте какие-то ограничения, или если вы хотите, чтобы конкретно для армии ввозили, да, эти автомобили, э -э ну, так пропишите это в законодательстве, что для нужд армии, и, допустим, для нужд армии, э -э и тогда, когда вы регистрируете автомобиль, то, ну, раз он регистрируется на военную часть, вот, то значит он не подлежит, да, уплате этот таможенный сбор. Все. Как-то, ну, вы же напишите это. Ну, как они написали, мы сейчас дойдем, я же говорю. Потом, а, они цитировали э, Гетьманцева. Сейчас я перейду, тоже откроем эту новость. Э, ну, вот. Так, Гетьманцев, вот он. Гетьманцев. Что у нас Гетьманцев считает? Данил Гетьманцев. Вот. Пишет, да, это новость от 23 апреля. Пишет, что Верховная Рада должна остановить бесплатное растамаживание авто во время военного положения. Вообще остановить. Уже больше 10 тысяч автомобилей прошли через таможенную границу без уплаты налогов. Ну, нормально. Очереди на западной границе достаточно большие. Вот. Ну, хорошо. Правительство предложило такое решение Учитывая, что большинство количеств, большое количество автомобилей было повреждено И будут еще повреждено в результате агрессии Но так же оно и есть Хотя иногда мы видим, что зарабатывают на этом непростые люди, а дельцы, И поэтому мы сейчас рассматриваем возможность этот процесс прекратить Зарабатывают те люди, которые, например Вот я не могу выехать сейчас куда-то за границу Потому что вы же опять же незаконно ограничили это право и естественно зарабатывают люди, зарабатывают, берут какие-то деньги, как, ну не миллион, это стоит там 300 евро, там 500, ну вот каких-то таких денег это стоит для того, чтобы человек поехал, выбрал машину, там ее проверил, привез, ну в общем потратил вот несколько дней своей жизни на то, чтобы выполнить для меня заказ. И я готов ему 300-500 долларов, евро там заплатить. Ну, о чем? О каких космических заработках речь? Ну, он 3-4 машины привезет э, в месяц, допустим. Ну, что это? Такой большой заработок? Или это такая вот, ну, легкая работа? Ну, я думаю, что нет. Ну, зарабатывают люди. Почему бы нет? Потом пишет, мало кто ищет машину для покупки во время войны, а коммерческие структуры используют эти льготы, завозя на территории Украины автомобили для дальнейшей перепродажи. Ну, то есть, а что, а почему бы нет? Вы же в законе так написали, для вильного обигу, для своб... свободного оборота. Вы же не ограничили. Но ну, ограничьте, что если я зарегистрировал ее, привез, э, то я не могу ее там продать в течение трех лет. Например. Ну, вы же такое не пишете, хотя это тоже бред. Вот, но а что вы хотели? <смех> <смех> ну, и почему, опять же, если вы это заранее не заложили в законодательство, почему вы сейчас хотите вообще полностью ограничить, снова, как было, вернуть? Вот, ну, и ряд товаров, опять же, мешают. Вот. Где-то были такие фразы, не это самое, не сохранил я. Интересные такие вот выводы. Ну, давайте посмотрим теперь, как написано в законе. Вот, есть закон, да, пункт 9.11 переходных положений. Установить, что временно на период дня вступления в силу закона Украины о внесении изменений в налоговый кодекс Украины относительно законодательных актов Украины, относительно усовершенствования законодательства на период действия военного положения, но не, ран... Но не ранее 1 апреля, хотя оно там было и позже, до прекращения или э, отмены военного положения на территории Украины пропуск на э, таможенное оформление товаров, которые ввозятся, пересылаются на таможенную территорию Украины для вильного обигу свободного оборота, осуществляется с учетом таких особенностей. Ну и вот товары, которые возятся, хорошо, мы их пропустим. И автомобили, легковые, кузовы к ним, прицепы, полуприцепы, мотоциклы, транспортные средства, предназначенные для перевозки 10 и больше лиц, транспортные средства для перевозки грузов, которые возятся гражданами на э, таможенную территорию Украины для свободного оборота. Ну, с чего вы взяли, что люди будут вести конкретно для армии, что люди будут вести, тем более, ну представьте процедура. то ли, допустим, какому-то бойцу привести, да, просто к человеку. То ли на структуру на военную привести. Но есть же раз, разница в вашей бюрократии, которую вы сами это делаете, в оформлении этого всего. Понимаете? Есть разница. Естественно, так люди и везут. Вы откуда знаете, куда эти пошли э машины. Вы, же каждую машину отслеживаете. А одно из тезисов там было, что. Прекратите вот это все дело э, с бесплатной растаможкой. В связи с тем, что э, якобы там на 100 миллионов долларов уже ввезены введен, эти машины, пускай можно эту цифру проследить тут, когда люди уже декларируют, да, и указывают стоимость, э, пускай там номинально любую, ну, нулевая, там, хотя 3-5% платятся пенсионной. Вот, то есть э, люди указывают какую-то стоимость. И, наверное, вот эти 100 миллионов – это вот эту стоимость, которую они указана. Но речь о, и шла о том, что якобы западные партнеры, ну вот страны откуда везут, там Польша, Литва, э, Латвия, да, возмущены тем, что вот вроде как тут должно быть все плохо, люди должны скиглить, но тем не менее они вот столько машин вывезли. Мне вот просто интересно, как они могли посчитать вот там в Польше, например, Сколько конкретно машин уехало в Украину, вот. вот, и по какой цене они там куплены, вот просто зачем оно им надо, и использовать этот вот как рычаг, знаете, давление, что вот их партнеры там высказывают недовольство западные, да, ну вот допустим там какие-то с Польши, Такие же депутаты или чиновники, да, звонят Гетманцев и говорят Ты знаешь, Данила, у нас тут э, вот такая вот ситуация Ваши люди покупают у нас машины, несут деньги нам в бюджет, да, нашим людям Они это тратят потом на товары внутри нашей страны И мы возмущены этим Ну это ж бред, ну для на кого это рассчитано? Все, извиняюсь, конечно, за такое эмоциональное, мне вообще и не автомобиль этот не, на, не нужен, и я на этом и не зарабатываю, и вообще тема не моя. Ну просто вот яркий пример, как вот эти вот государственные мужи, чиновники, да, которых вот выбрали, поставили, доверили им, чтобы они заботились о своих гражданах. Чтобы вот, ну сейчас, ну это ж, мы же не берем эти деньги у государства и не едем за этими машинами. За свои покупают. Ну кто-то смог себе купить там эскалайд даже. но ну это же единичные случаи. Или что, каждый э, вот из 10 тысяч автомобилей, сколько там эскалайдов было? Один. За 3,1 миллиона гривен. Один. Одно. И если еще найти владельца, наверное, он где-то там среди этих депутатских кругов ходит. Воспользовался темой. Ой, ну, в общем, как-то так. Ребята, не знаю, на что рассчитывать, но я никогда не рассчитывал на то, что государство что-то даст. Вот, вот дали они как бы воспользовались, кто успел, молодец, как всегда, да, но э, потихонечку тему будут скручивать, а раз они уже выступили с инициативой, ну, пускай оно может быть, знаете, как э, вот волна, может, какая-то негатива, э, может, вот это вот видео, да, вот я высказался, еще кто-то скажет, кто-то напишет там этому Гитманцеву в комментариях. Ну что ж ты делаешь? Ну, ты ж пойми, что из-за одного там этого Эскалайда или там Audi Q7 22 года, все остальные люди будут без машин. Ну пропишите тогда, измените. Ну, берите там не для вильного обугу, ограничьте, чтобы не для продажу. Хотя это тоже бред, но нельзя. Если человек что-то купил, это право его распорядиться. Тут же продать. Ну пускай уже хотя бы так. Вот. Ну и с другой стороны, э, ну вот же тот же яркий пример. Передали ее машину эту куда-то на военные действия да, какому-то бойцу. Она умерла через две недели, ему нужна еще одна машина. Как это урегулировать? Все хотят зарегулировать, чтобы вот как-то нельзя, что, чтобы люди заработали еще, не дай бог на этом. Подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарии. Ну, в общем, я, ну что, я возмущен. Я стараюсь сдерживать свои эмоции всегда, по мере возможного, в этих своих видео, все-таки, ну, чтобы была больше польза, да, вот этих видео. Ну, вот сегодня я позволил себе такой эмоциональный, скажем так, обзор новостей на законодательном фронте. Еще есть у меня одна тема, еще я освещу по поводу того же актуальной темы выезда, да, что как в кругах депутатских, что это обсуждается. Вот мне стало интересно, как они на эту тему смотрят, что они пишут в социальных сетях, какая у них реакция, кто чем занимается, потому что, кроме как, знаете, как, э, типа, вот, э, кто не хочет защищать, они там выезжают. Расскажу, отдельно запишу еще видео, расскажу о том, что мне удалось собрать, какую информацию, будет интересно тоже.